Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре очень интересная модель от компании Feyu AK 2000C. Давайте на нее посмотрим. компания феи просто нам сделали картонную коробку внутри в такой вот пенки вырезали место под стабилизатор для того чтобы ничего не болталось и в принципе на этом все то есть они нам намекают на то что вы все равно все носите его в рюкзаке поэтому никаких вам дополнительных кейсов мы не положим плюс за счет этого у нас скорее всего цена пониже будет чем это могло быть с кейсом поэтому Здесь уже решайте сами. Если вам нужен какой-то дополнительный кейс, придется подумать на эту тему. Но вы всегда можете воспользоваться вот этим вырезом и вставить его в какой-то другой э, кейс, например, от компании Pelican. Внутри нас ждет, естественно, краткая инструкция. Более подробную инструкцию можно всегда скачать на сайте. У нас с вами идет поддержка для объектива, винтик для поддержки для объектива, шестигранник и набор проводов. Один из проводов это Type-C для зарядки стабилизатора. Он нужен для того, чтобы заряжать наш стабилизатор, поскольку там аккумулятор у нас встроенный. Это одновременно и удобно, одновременно и неудобно. Неудобно, если вдруг аккумулятор выйдет из строя, либо какой-либо контроллер этого аккумулятора. Заменить его оперативно не получится. Но зато вам не нужно париться на тему того, что какие-либо защиты и так далее. Вы просто выключаете стабилизатор, и там все происходит Само собой автоматически. Так, например, в стабилизаторах у компании Moza не рекомендуется оставлять аккумуляторы внутри, поскольку даже в выключенном стабилизаторе они начинают потихонечку разряжаться, и при долгом хранении они могут разрядиться в ноль, и после этого аккумулятор просто-напросто приходится выкидывать. Здесь такой ситуации не будет, здесь все с защитами, со специальными платами, поэтому можно на эту тему не переживать. Плюс не нужны никакие дополнительные зарядки. У вас просто есть кабель Type-C, и вы его вставляете в розетку через переходник для вашего смартфона. Также можно питаться от пауэрбанка, поэтому в принципе очень удобно и современно. И набор кабелей для того, чтобы подключать камеру к стабилизатору. Ну, этим уже никого не удивишь. Дальше посмотрим, какой функционал это несет. Никаких дополнительных интересных здесь креплений, переходников, ничего нету. Естественно, есть небольшая лапка-штативчик, собственно, как и всегда. Сам стабилизатор у нас выполнен из алюминия. Он довольно плотный. Он достаточно тяжелый, чтобы почувствовать, что это хорошая вещь, но при этом не избыточно тяжелый. Нижняя тренога также выполнена из алюминия и с такими резиновыми проставками для того, чтобы было приятнее держаться. Шестигранник здесь может понадобиться, если вдруг разболтается вот здесь открепление вот этих ножек, и ножки начнут сами собой складываться. Хорошо, что есть возможность их подтянуть, потому что на некоторых треногах такой возможности нету, и они со временем начинают разболтываться, складываться, и уже с этим ничего не сделать. Далее у нас с вами версия, которая идет с деревянной вставкой. Ну, либо это вставка под дерево, скорее всего, это просто крашеный ламинированный какой-либо пластик вот помимо деревянных бывает еще две расцветки это карбон и еще какая-то цветастая была версия под такую какую то типа кожи но к нам приезжают в основном вот такой вот под дерево любители клеток от компании small к такому привыкли и в принципе всем нравится ну что ж давайте посмотрим вблизи уже на основные части традиционно на каждом из моторов у нас есть возможность зафиксировать положение с помощью защелочек. К этим защелочкам у меня есть небольшие претензии. Вроде бы сделано все аккуратненько, сделано все вроде бы хорошо, но при этом работает это не совсем стабильно. Возможно это именно на этом экземпляре, поскольку этот экземпляр у нас такой вот тестовый, он на самый первый появился в магазине, поэтому возможно в следующих моделях это будет уже сделано гораздо лучше. Обязательно вам об этом расскажем уже в сторис. Но конкретно в этой модели замочки могли бы быть и получше, несмотря на то, что в принципе они сделаны довольно неплохо. К сожалению, отщелкиваются они довольно легко, а защелкиваются не всегда очень комфортно. По разъемам на корпусе у нас в верхнем моторе у нас есть выход под Type-C, через который подключается камера. Также у нас есть выход на Type-C сбоку для зарядки. У нас есть несколько кнопок управления, джойстик, экранчик и множество отверстий. У нас есть снизу отверстие под четверть и три восьмых для крепления, например, лапки, либо прикручивания этого стабилизатора к чему-либо другому, например, к штативу, к слайдеру, либо можно использовать разного рода удлинительные моноподы. На ручке слева-справа у нас идет по четверть-дюймовой резьбе. И сверху также резьба на четверть дюйма для того, чтобы крепить дополнительные аксессуары, например, свет либо звук. Площадка для крепления. Здесь она выполнена также из алюминия. Используется площадка стандарта Arco что мне очень лично нравится, поскольку они очень компактные, довольно тонкие, очень широко распространены. Так, например, часть клеток от компании Small они сразу нижнюю часть делают под стандарт Arcoswis, который сюда прекрасно встанет без дополнительной площадки. А как мы знаем, чем меньше деталей, тем все надежнее. При этом площадка здесь не самая простая. Ее для того, чтобы транспортировать, нужно повернуть сюда в бок, а для полноценной работы она поворачивается вот так вот фронтально для регулировки вперед-назад. Во фронтальной части у нас есть возможность поставить поддержку для объектива. Давайте это сделаем. Поддержка объектива выполнена в виде вот такой вот плоской планки и сверху приклеена такая полоска из мягкого вспененного материала. Честно, такой формат поддержки мне не совсем нравится. Самым лучшим вариантом была такая вот U-образная подкова, на концах которых располагались колесики. Сделано это было для того, что если вдруг ваша поддержка объектива попадает, например, на кольцо фокусировки, либо на кольцо зумирования, для того, чтобы поддержка объектива не блокировала это кольцо. А по колесикам оно могло бы проворачиваться. При этом функция поддержки объектива она выполняла. Здесь сделано попроще, и здесь нужно порегулировать саму площадку, чтобы она не попадала органами управления, либо просто ее не использовать. Устанавливаем камеру. Стабилизатор этот может по паспорту поднимать до 2 килограмм 200 грамм, но с припиской, естественно, о том, что это должно быть правильно сбалансировано. Не всегда подходящий вес можно сюда нормально сбалансировать и установить. Так, например, если у вас очень тяжелый объектив, то вы просто-напросто не сможете достаточно отодвинуть камеру назад, она у вас будет упираться в задний мотор, вы не сможете сбалансировать, даже если вес, например, полтора килограмма. Поэтому вот эти вот 2 килограмма 200 грамм, они должны быть такие вот сконцентрированные в центре для того, чтобы по геометрии здесь все помещалось и никуда не задевало. По времени работы этот стабилизатор может в режиме такого ожидания простое, просто поставить его на стол, включить и пусть он работает, он может до 12 часов. Но, естественно, так его никто не будет использовать. В режиме активного использования он работает до 7 часов, что для встроенных аккумуляторов более чем достаточно для того, чтобы отработать полноценный день и поставить его на ночь на зарядку. начнем регулировать. Для этого расслабляем соседний мотор рядом с камерой, и у нас есть возможность отрегулировать по двум осям. В первую очередь я люблю начать с мотора вот этого бокового, поднимаем камеру объективом вверх и начинаем ее регулировать так, чтобы она находилась в равновесии, никуда сама не завалилась. После этого мы видим, что на заднюю часть она все-таки чуть более тяжелая и поэтому всю площадку вместе с поддержкой объектива начинаем вместе с камерой двигать вперед для того, чтобы также все сбалансировалось. Далее отключаем замок на заднем моторе и точно так же Задний мотор. Планку перемещаем для того, чтобы все было сбалансировано. И у нас остается наш последний мотор у самой ручки. Для того, чтобы его отрегулировать, вот таким вот образом упираем стабилизатор в себя, для того, чтобы этот мотор вместе с планкой были горизонтальные. И точно так же регулируем для того, чтобы все было сбалансировано. После того, как во всех четырех точках вы забалансировали камеру, можно включать стабилизатор. Но не забывайте, что при регулировке обязательно уже сразу снимайте крышку. Выводите ваш объектив на то фокусное расстояние, на котором вы будете снимать, если вы пользуетесь зумом. Также не забудьте вставить аккумуляторы, флешки. Поставить сверху, если вы хотите, ставить микрофон. И также проверьте, для того, чтобы нигде ничего не задевало. После этого проверьте, опять же, то, как у вас все откалибровано, настроено, и можете включать стабилизатор. Справа кнопка включения. Долгом его удерживаем. И после сигнала стабилизатор включается. Скорее всего, вам понадобится немножко его поднастроить по мощности. И не забывайте, что при первом включении, особенно в холодное время года, вашему стабилизатору нужно небольшое время для того, чтобы прогреться. Поскольку здесь магнитные моторы... Пониженная температура может негативно сказываться на датчике, которые находятся внутри, о положении. Поэтому, особенно в холодное время года, при включении после простоя, некоторые моторы могут камеру наклонять. Но буквально через 2-3-5 минут, после того, как моторы прогреются, датчики восстановятся, камера вернется в нормальное горизонтальное положение. Поэтому не пугайтесь, если после холода, при включении, ваша камера немножко находится на боку. Чуть-чуть подождите и стабилизатор будет в порядке. После включения, что нам нужно сделать? Нам нужно проверить, насколько правильно отстроена мощность моторов в нашем стабилизаторе. Мы можем воспользоваться автоматической подстройкой. Для этого мы наш сенсорный экран листаем вправо. Здесь у нас есть еще раз вправо. И здесь у нас есть пункт про настройку по весу. Есть отдельная настройка по моторная Для того, чтобы все настроить вручную, и самый нижний пункт это автоадаптация. Давайте его нажмем. Нас стабилизатор просит поставить зафиксировать стабилизатор на ровной твердой поверхности. После того, как это сделано, мы можем нажать подтвердить. Стабилизатор начинает каждым мотором потихонечку вибрировать и оценить, насколько нужно повысить либо уменьшить силу моторов. После того, как по всем трем моторам, он это сделает. Занимает это всего лишь 10-15 секунд. Сейчас. Здесь камера установлена довольно легкая, поэтому мощность моторов стоит примерно на 20-25%. Если вы вдруг меняете объектив на более тяжелый, либо вы ставите другую камеру, сделайте также автоадаптацию, либо вручную выставите, если вы уже знаете, какие уровни стоит использовать для другой камеры. Самое удивительное, что на этом стабилизаторе вот это вот автоуровни работают довольно неплохо. На в большинстве других моделей это работало не всегда корректно и иногда выставлялась мощность либо больше, либо меньше, особенно по некоторым осям, чем это требовалось. Но удивление в этой модели это работает прекрасно. Для того, чтобы проверить, как это... Для того, чтобы проверить, как это работает, например, вот этот мотор наклона, вы можете аккуратненько вот так вот пальцем понажимать на объектив и посмотреть, насколько сильно он заваливается. Если он заваливается не сильно, значит мощности достаточно, и также если этот мотор не вибрирует, значит мощность не слишком сильная. Как понять, что мощность моторов достаточно? Если мощности не хватает, то ваша камера будет вот так вот плавно раскачиваться вперед-назад. Если мощность слишком сильная, то мотор начина... начинает вибрировать, то есть очень мелкая вибрация начинается. Для того, чтобы это проверить, вам необходимо покрутить стабилизатором плавно в разные стороны, и если где-то начинается вибрация. Это либо вы неправильно первоначально механически настроили положение всех осей, либо где-то избыточная мощность моторов. У меня сейчас никаких лишних вибраций и посторонних шумов нету. Значит, мы сделали с вами все правильно. По органам управления у нас есть с вами кнопка включения-выключения. Если мы ее держим долго, одинарное нажатие возвращает на основной экранчик и повторное нажатие уже на основном экранчике блокирует сенсор экрана. Повторное нажатие разблокирует сенсор экрана. Двойное нажатие вводит стабилизатор в спящий режим, то есть он отключает моторы. В этот момент мы можем делать какие-либо настройки на камере, менять объективы, перенастраивать механически сам стабилизатор, при этом не дожидаясь полного выключения или включения стабилизатора. Далее одинарное нажатие возвращает из сна наш стабилизатор. С кнопкой включения-выключения разобрались. Снизу три кнопки. Они нам нужны исключительно в тот момент, когда мы подключены кабелем либо через Wi-Fi к камере. Но об этом чуть попозже. Далее у нас есть джойстик, который мы можем наклонять и поворачивать нашу камеру и стабилизатор. И также есть фронтальный курок. Ну и нельзя забывать про то, что у нас сенсорный экран, который непосредственно участвует в управлении стабилизатором. На основном экране у нас изображены все режимы, в которых мы можем управлять стабилизатором, но подробнее вы увидите это прямо сейчас в полевых тестах. Итак, вот мы с вами на улице. Я уже включил стабилизатор. Что могу сказать сразу? В сравнении с предыдущей моделью, он прям сильно мягче. То, как я люблю. То есть начинается движение по экспоненте. Плавный старт и плавный стоп. Это очень важно для трех осевых стабилизаторов, для того, чтобы у вас потом в кадре это не выглядело дергано и сразу многие поняли бы, что это электронный стабилизатор. По функционалу здесь, по рабочему, все очень и очень просто. Благодаря большому экранчику, он сенсорный, мы можем с вами выбирать режим работы. Больше нету никаких двойных, тройных нажатий, не нужно ни о чем запоминать. Что как нажимается, все сразу видно на экранчике, и вы сразу выбираете все режимы. Здесь по классике 4 режима. Режим, в котором все заблокировано, то есть неважно в какое положение у вас рук, туда, куда смотрит камера, туда она и продолжает смотреть. Дальше, наверное, самый популярный, это режим, когда мы положением кисти управляем панорамированием камеры, при этом наклоны, все остальные заблокированы. Их можно настроить с помощью джойстика. Второй по популярности режим, это когда у нас идет и панорамирование, и наклоны камеры. И четвертый режим, это все оси разблокированы, мы можем делать панорамирование, наклоны и заваливание горизонта. Но не обязательно каждый раз менять, все на экранчике в основном мы пользуемся двумя режимами по умолчанию мы оставляем с вами режим панорамирования именно он является по умолчанию при включении стабилизатора включается и зажимая джойстик и мы его удерживаем у вас включается режим еще и плюс наклона тем самым нам надо не нужно вообще смотреть на экранчик у нас все два самых популярных режима всегда в доступе по управлению кнопок в любом режиме с помощью джойстика мы можем как панорамировать камеру, так и по-разному ее наклонять. Это очень удобно, если, например, мы поставили стабилизатор на какую-то поверхность и нужно плавно сделать проводку вверх либо вниз. После того, как мы с вами накрутили в какую-то непонятную сторону, двойное нажатие на курок возвращает его в исходное положение. Также курок у нас, что еще может? По одинарному нажатию и зажатию мы с вами уже посмотрели. Это включается режим с наклоном, двойное нажатие возвращает его в центр, и тройное нажатие включает селфи-режим. Тройное нажатие снова возвращает ее на исходное положение. Вот в целом основной функционал, который нам с вами доступен. После этого у нас есть влево режимы для управления камерой, если ваша камера умеет по проводу соединяться со стабилизатором. И вправо у нас есть режимы уже более глубокой настройки. Но про них мы с вами поговорим уже в магазине. А сейчас давайте поделаем тесты. Итак, первым тестом будет проходка на 360 градусов вокруг оператора. Это сразу проверяет наш стабилизатор на два фактора. Это на то, насколько он плавно съедает наши приставные шаги, которые довольно тяжело сделать, очень мягко. И второе, насколько плавное и понятное управление кистями рук при панорамировании. Итак, давайте сделаем поворот на 360 градусов. Делать это я буду на фокусном расстоянии 19 мм. Не торопимся, плавно переставляем ноги и стараемся держать объект в центре кадра. По ощущениям стабилизатор выполняет эту задачу на 100%. Очень хорошо, особенно в отличие от предыдущей модели. Такого же ощущения приятного у меня было, наверное, только с МОЗы. Air Cross 2 и Smoza Air 2. Вторым тестом будет работа в так называемом нижнем режиме, он же собачий режим. Здесь очень также видна хорошо работа стабилизации, насколько она хорошо отрабатывает. Для этого немножко задираем камеру вверх, опускаем ее и начинаем аккуратненько, спокойно идти вперед на объект съемки. Здесь вас очень сильно выручит наличие откидного экрана у вашей камеры. Я надел 50 мм для того, чтобы посмотреть, как стабилизатор будет отрабатывать и какую картинку будет давать на более длинном конце. Это очень важно, потому что именно на длинном конце очень хорошо видно все огрехи при работе стабилизатора. Представим, что вы снимаете какое-то интервью какого-то человека на открытой диафрагме, и для того, чтобы добавить немножко динамики, вы можете делать вот такие вот покачивания в сторону. И вы можете видеть по картинке, насколько в целом плавно и медленно это можно делать. Даже на 50 мм, даже на открытой диафрагме. Ну, а теперь пойдемте поснимаем немножечко красивых кадров для заставочки. Как вы могли видеть, все основное управление теперь завязано на сенсорном экране. Нам теперь не нужно запоминать, сколько раз куда нажимать, для того, чтобы выбрать тот или иной режим. Все видно наглядно на экранчике. И два основных режима у нас всегда под рукой. Давайте посмотрим, что же этот экранчик умеет еще. С махом вправо мы сначала попадаем в дополнительные режимы. И еще одно дополнительное вправо мы попадаем с вами уже в меню настройки. Настройки по весу мы уже с вами разобрались. Также у нас есть предустановки по скорости отклика самого стабилизатора. Здесь сразу запрограммированы три режима. Стандартный, плавный, для быстрой и кастомный, там где вы можете все выставить вручную. Далее у нас идет настройки джойстиков и дополнительные настройки. Это калибровка и изменение языка. По языкам, к сожалению, есть только английский и китайский. Настроек не очень много, но основные здесь присутствуют. Более дополнительные можно провести через приложение. При одинарном взмахе вправо у нас есть дополнительные режимы. Это режим Inception, то есть это режим у нас такого вращения наезда. На экранчике мы можем выбирать скорость вращения и можем выбирать сколько вращений нам нужно и в какую сторону. У нас есть выбор либо сделать одинарное вращение, вот например, одинарное вращение вправо. Либо можем сделать бесконечное количество в какую-либо сторону, например, вот так вот влево. То есть он будет крутиться до тех пор, пока мы не остановим. Дальше у нас есть таймлапс. Для этого необходимо подключать камеру к стабилизатору, для того, чтобы стабилизатор при каждом движении запускал съемку на камере. Делаются фотографии, делается движение, делается снова фотография, И таким образом мы с вами можем потом сшить таймлапс в движении. Режим селфи, если вдруг вы не хотите тройное делать нажатие на джойстик. Из уникальных функций этого стабилизатора это возможность поворачивать камеру в положение портретного ориентирования. Это очень актуально для большинства современных мобильных соцсетей. Если в некоторых стабилизаторах это реализовано за счет того, что здесь по-разному переставляются площадки, и у вас есть возможность повернуть камеру, не меняя ничего здесь, просто вертикально. Здесь это можно сделать также, если у вас есть, например, клетка, либо L-образная площадка, у которой вот здесь вот сбоку есть также стандарт Arco Вы можете поставить камеру на бок. Но также здесь это можно сделать и внутри стабилизатора, просто используя моторы. Для этого мы смахиваем вправо в меню дополнительных функций. И стабилизатор необходимо повернуть вот так вот вперед в режим копья. И у нас подсвечивается теперь режим портрет Мы его нажимаем и камера поворачивается на бок. И вот в таком положении мы можем теперь снимать вертикально. Никакая перекалибровка, ничего не нужно. Делается это очень быстро. То есть вы можете один и тот же дубль снять как горизонтально, так и потом Тут же вертикально. К сожалению, вся съемка будет делаться именно вот так вот. В положении копья. Нажимаем еще раз. Камера возвращается в исходное положение. И снимаем уже как обычно. Итак, что же у нас по подключению к камере и к смартфону? Для подключения к камере у нас есть вот такая вот росы проводов. Итак, давайте посмотрим, что же у нас есть, каким камерам возможность подключения. камерам, у которых есть Type-C. Например, это последние Sony и последние Fuji. Дальше у нас есть разъем под 2,5. Это у нас Fuji предыдущие. И это разного рода Panasonic и Olympus. У нас есть мультиразъем для Sonic, обычный microUSB и еще один 2,5 мм попроще, например, для камер Canon. Но для чего же нужны эти провода? Провода, к сожалению, нужны лишь для одной функции. Это для дистанционного старта, стопа видеозаписи, либо для того, чтобы сделать фотографию. Никаких дополнительных функции они не дают. Все дополнительное управление, которое у нас с вами доступно со стабилизатора, например, изменение баланса белого, либо корректировки в экспокоррекцию, мы можем делать только с теми камерами, которые можно по Wi-Fi подключить к стабилизатору. Это не всегда удобно, это не всегда быстро и не всегда нужно. Но вот подключаться кабелем это удобно, это всегда быстро, это всегда стабильно работает. Не нужно для этого никакое дополнительное оборудование. Вы просто подключаете кабелем, У вас на стабилизаторе показывается, что да, есть связь с камерой. Вы нажимаете на кнопочку э, для того, чтобы начать запись. И еще раз нажимаете для того, чтобы остановить запись. Очень удобно, надежно и работает со всеми камерами. Для того, чтобы подключиться к этому стабилизатору, необходимо на ваш смартфон скачать специализированное приложение от компании Tech, которое называется FeuOn. Оно работает с большинства стабилизаторов от компании Feo, поэтому, возможно, оно у вас уже есть. Ну, либо оно легко ищется и скачивается в маркете для вашего смартфона, либо вы можете отсканировать QR-код в инструкции для того, чтобы быстро найти и скачать это же самое приложение. Для чего оно может понадобиться? Во-первых, обновление всех последних современных стабилизаторов делается именно со смартфона. Подключаясь к нему по Bluetooth, смартфон проверяет, Прошивку проверяет, есть ли обновление для вашего стабилизатора и предлагает вам его обновить. То есть вам абсолютно не нужен компьютер для того, чтобы это делать. Но не забывайте, что для этого вам нужно стабильное подключение к интернету и нужно практически полный заряд аккумулятора на стабилизаторе и на вашем смартфоне. Потому что если во время обновления кто-то из них отключится, есть вероятность того, что стабилизатор превратится в кирпич. Также в приложении мы можем делать с вами более глубокую настройку и дистанционное управление. Не забывайте включить Bluetooth. Для того, чтобы... Не забывайте, что... Подключается, Подключается смартфон по Bluetooth. Ищем ближайшие стабилизаторы. Он находит ближайший ак 2000 c и автоматически к нему подключаются никакие пароли ничего вводить не нужно итак на экранчике мы сразу с вами видим сверху название нашей модели мы с вами видим примерный заряд стабилизатора дальше у нас есть возможность подключить нашу камеру для этого ваша камера должна иметь возможность подключаться к дистанционному управлению через Wi-Fi и вы с помощью этого приложения можете подружить вашу камеру и этот стабилизатор делать это необходимо в принципе один раз поскольку После этого не обязательно включать приложение. При следующем включении стабилизатора и камеры в режиме дистанционного управления они сами автоматически друг друга находят. Пошаговая инструкция здесь есть в момент первого подключения. Вы выбираете ту камеру, которую вы хотите подключить, и там вам всплывают подсказки, что именно в вашей камере нужно включить и как это настраивается. Очень удобно. Снизу у нас есть изображение дистанционных органов управления. Так, например, у нас идет копия джойстика. То есть мы можем дистанционно управлять стабилизатором и также мы можем осуществлять заваливание горизонта. И кнопка рецентр. Снизу мы можем вам, с вами, точно так же у нас есть 4 варианта, какие режимы работы стабилизатора. И в принципе вот он наш нужный базовый функционал, который есть сразу же на основном экране. Помимо этого у нас есть дополнительные настройки. У нас есть настройки джойстиков. То есть мы можем отрегулировать, насколько точно будет и медленно, либо быстро откликаться органы управления. Можем настроить силу моторов дистанционно. Мы можем выбрать ту самую сцену, то есть перед установки, насколько быстро нужны отклики вашего стабилизатора. Есть основные три и также наш дополнительный, который мы сами настраиваем. Есть у нас калибровка уровней, это то самое, если вдруг после того, как у вас стабилизатор нагрелся, он все еще заваливает там на 1-2 на градуса, вы можете это вручную сделать в одну из сторон. Можете делать по 1 градусу, по одной десятой и даже по одной сотой градуса. То есть выстроить уровень можно очень ровно и настроить его очень точно, без каких-либо дополнительных калибровок и настроек. Очень удобно. Также мы можем дистанционно с вами запустить таймлапс. И можем с вами поменять функцию курка, если мы его нажимаем и держим. У нас по умолчанию стоит Pan-Tilt-Follow режим, то есть режим при, когда мы управляем и панорамированием, и наклоном. Также мы можем включить режим Lock, либо Fast-Follow, то есть быстрого режима следования для спортивной съемки, если у нас очень быстро двигаются объекты в кадре. Все это можно сделать через ваш смартфон довольно быстро и просто. На этом у нас настройки Стабилизаторы заканчиваются. Как вы можете видеть, их достаточное количество для повседневного использования. Нету лишних. И при этом все быстро понятно на русском языке. И, кстати, переведено довольно неплохо. На этом смартфоне у нас почему-то недоступна функция дистанционного управления по гироскопу. Но знаете, что, например, с другими смартфонами, например, с айфоном, вы можете подключиться к этому стабилизатору и использовать наклон вашего смартфона как орган управления. Итак, что по поводу позиционирования этого стабилизатора. На момент съемки этого видеоролика цена на него у нас в магазине 19 тысяч рублей. Те, кто знаком с рынком стабилизатора, понимают, что эта цена довольно низкая. Потому что большинство стабилизаторов они ближе там, вот к 30 тысячам и туда дальше. 30-35. Если уже смотреть там, на Ronin и прочие от компании DJI, то там еще выше. Мы, естественно, с вами говорим про новые стабилизаторы, а не про БУ-рынок. БУ-рынок это уже отдельная история. С чем рядом мы с вами можем поставить этот стабилизатор за 19 тысяч рублей? За, в принципе, такую же цену за 18900 у нас в магазине вы можете купить Жиюн Кран Плюс. Это проверенная моделька 2008 года, которая до сих пор выпускается и до сих пор прекрасно работает, но в ней есть ряд нюансов. Из самых явных это то, что у него моторчик задний расположен сразу же за экраном, а не как здесь. То есть здесь у нас мотор не загораживает экран, здесь загораживает. Здесь у нас нету никакого экранчика, и только по парочке светодиодов мы понимаем вообще, что происходит со стабилизатором, в каком режиме работает и так далее. То есть не самое интуитивное управление. Но при этом это проверенная, надежная модель. У нее съемные аккумуляторы, вы их можете накупить сколько угодно и уходить в лес на месяц. При этом эта компания Zhiyun, с которой все понятно, у нее все хорошо по качеству но у нее проблемы с быстросъемными площадками, зарядка, через... зарядка только через внешние зарядки, толком нету управления камерой, то есть есть только спуск затвора, и с некоторыми камерами работает зуммирование, с некоторыми объективами, и в целом на этом все. Здесь у нас есть подключение через Wi-Fi, не загораживает экран, встроенный хороший аккумулятор и современный функционал. Портретный режим, режим Inception, от этого вращения, и понятная быстрая настройка с сенсорного экрана, с довольно большого, сразу на рукоятке. Там же чуть дешевле у нас есть вот такие вот универсальные компактные стабилизаторы. Вот это, например, от компании Moza. Есть подобные от компании Feu также. У Юна есть M2. Как правило, стабилизаторы рассчитанные на... Грузоподъемность до килограмма, то есть это очень маленькие беззеркалки, либо компактные камеры, либо это уже смартфоны и экшн-камеры. Например, вот эта вот Moza, она стоит 15 тысяч, корпус у него пластиковый, но при этом довольно богатый функционал управление со смартфона, соединение со смартфоном, с экшн камерами, с большинством фотокамер и так далее и так далее. То есть довольно хороший современный функционал, опущенный вниз задний мотор который не загораживает экраны все хорошо, но грузоподъемность не та. и частое исполнение по корпусу тоже не то. все-таки это под не такие серьезные камеры как например здесь здесь можно поставить довольно много чего. И уже дороже. У нас идут всякие интересные вещи, типа, вот, например, вот такую вот Моза Aircross 2, которая заметно дороже. Но что здесь из интересного по функционалу? Здесь у нас. Можно расположить камеры большего размера за счет своего большего размера. То есть, и здесь есть возможность поставить моторы фокусировки либо на То есть у нас есть довольно богатый дополнительный функционал. У некоторых старших моделей сейчас делают и HDMI-трансмиттеры, видео-трансмиттеры, и большое количество дополнительного функционала. Но это, за это все приходится платить большим количеством рублей. Поэтому, на мой взгляд, вот этот стабилизатор от компании Feio очень качественно выполняет свои задачи, под которые он был рассчитан, и при этом очень правильно позиционируется по цене. То есть, на мой взгляд, это прекрасный первый стабилизатор, либо это прекрасный стабилизатор для тех, кто понимает, какой функционал ему нужен и какой функционал ему точно не нужен. Ну, а на этом у меня все. С вами был магазин 812 фото. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Не забывайте навещать нас в магазинах. На сайте, в соцсетях, в инстаграме мы стараемся каждый день выкладывать какие-то полезные интересные сторис в формате видеороликов, естественно. Я с вами прощаюсь и хороших вам съемок!